Да. А, мы, мы сняли конкурс, теперь мы будем выбирать победителя Смотрите, я делаю. Молодец, как ты делаешь Да, сегодня у нас будет конкурс Нет, сегодня у нас итоговое видео будет Мы будем выбирать победителей да? Да. Будет розыгрыш Победилия. Начнем? Да. Да. Ну что, начинаем наше видео, да? Выбираем Выбираем наше видео. Вот оно. Угу. Заходи в видео. Заходи. А, ну да. да, заходим в наше видео. Вот оно, конкурсное видео. Нужно скопировать адрес, да? Угу. Нажимаем на адресную строку. Скопировать адрес. Да, копируем адрес. Заходим в программу. И вставить. Так, вставляем нашу ссылочку на видео и нажимаем кнопочку Мне повезет. Кто у нас там дальше будет? Так, королева Азалия у нас. Да. Жалко у нас нет соцсети. Не участвует у нас королева Азалия. Закрываем эту ссылочку. У нас условие было поделиться в соцсетях. Теперь нажимаем да. Мне повезет у нас следующее будет мудрая рядом у строителям конкурса лайки и сердечки да? Ну, да ну давай посмотрим зайдем ну, ссылки нет как у нас были условия давай мы зайдем в мудрая, канал мудрая рядом да так здесь нет соцсетей ничего нет вот у нас подписочка и получается, что здесь нет нигде никаких ссылочек, ничего. Так, мудрая рядом у нас тоже не участвует. Следующий, давай, нажимаем. Мне пока... повезет. Пока никому не повезло. Да, пока два участника у нас. Так, канал Сережкин Кот. Очень рад, рад за вас. Поздравляем с полторы тысячами, друзья. Ну что, не знаю, участвовал этот канал у нас, по-моему, тоже не было ссылочки там да. на соцсети. Нигде никто ничего не этот. Вот мы видео смотрим. Тоже подписаны. Ну, посмотрим. ВК сейчас включим. Сережкин код. Сейчас мы посмотрим здесь видео. Видео, видео смотрим. тоже нет... Ссылочки на наше видео Открываем. Пока никого не Да, не пока выигрывает. нас никто не выигрывает. Да? А может мы сто раз сделаем еще? Сто раз еще праздник. Отличное видео. Очень понравилось. Что ж такое? Никто не участвует. Да? Угу. Ну закрывает тоже Я нет участвую. ссылочки на наши. Камила участвует, конечно. Так, дальше мне повезет. Кто у нас дальше будет? Мишель Френц. молодцы, здорово придумали Тоже нет ссылочки Ну что, Мишель Фрэнс у нас тоже не участвует. не участвует Да, давай, закрываем Давай, следующее, кого у нас там выберет Не Надеюсь, дети ну, где же, отличный конкурс, мы участвуем Ура, Тихон Артист У нас первый победитель да. Давай проверим Ссылочка вот на ВК Идет, нажимаем И мы посмотрим Наше видео вниз листай. Давай посмотрим. Вот наша ссылочка на наше конкурсное видео. Да. Абсолютно все есть. Теперь заходим Тихон Артист на этот канал. И каналы. Подписка у нас. Подписка есть. И подписка есть. Что? Барнюку все. Тихон Артист у нас первый. Победитель. Друзья, пишите адрес. Укажите нам. Мы вас поздравляем! Первый подарочек ваш. Да. Ну что, давай следующего выбирать, да? Победителя. Давай. Давай, следующий. Кто Еще у нас? Еще три. Будет? Еще три победителя у нас. Так, София. Ну, в общем, София нам никаких ссылочек, ничего не оставила. Как бы она сказала, что все замечательно. Все хорошо. Понравилось видео, но она не хочет участвовать в нашем конкурсе. Угу. Закрываем. Денька. да. Следующее. Напишу 10, спасибо. Да. Ну что, мудрый китаец, молодец, интересно, лайк, рус 61. И все. Да? Ну, да, детки, вот все детские каналы, которые детки Мыш. хотели, комиксы. Классный конкурс на канале, молодцы, полезные подарки, пальчик вверх от друзей. И тоже нет ссылки это тоже на красивые. это, да? да. Мы сейчас, наверное, все комментарии наши переберем, да, пока мы найдем тех ага. счастливчиков. Здравствуйте, классно, классный конкурс. Арина в стране чудес. Тоже Арина в стране чудес не, не, не, не участвует. Тоже нет ссылки никакой, что будем. Было... давай следующий. Мы сто видео прибрали, один подарок. Да, мне повезет. Ну давай же. Ну кто будет следующий у нас? Мики. Хэппи. Только у нас сердечки, лайки и смайлик. Да. Давай следующий. Кто у нас следующий? Хлопает будет? и лайк. Да. То, блин, почему У -у -у. не еще? Не Я знаю. правда зайду на канал, напишу 10. Классно, лайк. Настюша Плей. Настюша Плей бы выиграла. Ну никак, нет никаких соцсетей, ничего. Это... Да. Вот, Макс поделился в Одноклассниках. На ссылочку заходи. Вот в Одноклассниках ссылочка, заходи сюда. За... Так, посмотрим. Листай вниз ленту. И вот оно, наше ну, видео. Да, И оно да. сразу включается. Останавливаю. Да, вот оно наше видео. Все, это видео, ссылочка есть. Добавили в свои соцсети. Макс ТВ, мы тебя поздравляем, ты у нас второй победитель. Ага. Мы очень-очень рады. Мы очень-очень долго шли к второму победителю. Наверное... Поздравляем! Только на прошли. Да? Как как мы участвуем, нашли еще. Да. да, точно. Макс, мы тебя поздравляем. Ура, ура, ура! Да, тебе придет посылочка. Угу. Так. Ну, Два, ну, давай девочка. следующий. Я правда напишу. Спасибо. Удачи во всем, Байдемат Кичерукова. Спасибо вам, Байдемат. Давай следующего Будем выбирать. Кто же у нас следующий будет? Так. Ну же, давайте тут кто участвует. Android Gaming. Mm. Здорово, мой друг. Amazing. Давай следующий тоже. Нет ссылочки и нет слова участвую. Нюшка ТВ. Ура! Oh. Ссылка на репост. Участвуй. Наконец-то. Вот наш третий, третий победитель. Да, переходи по ссылочке. Oh. Ой, не туда. Oh. Вот оно, конкурс. Ну, давай мы закроем и пролистаем вниз. Вот она, наша ссылочка на конкурсное наше видео. Все условия были выполнены. Ольга Новикова. Вот ссылочка вот такая. Ну что, друзья, поздравляем вас. Третий победитель у нас Нюшка ТБ. Поздравляем у тебя, один Нюшка. Один Да, один. Давай. Кто у нас следующий? Давайте, давайте, давайте. Мисс Ариэлла, поздравляем вас с полторы тысячи подписчиками. Молодцы. Желаем вам, ух, много нулей. Да. Огромное спасибо подписчикам. Удачи вам. Но тоже не Добрый. участвует. Да, тоже не участвует. Нет, скорее всего, соцсетей. Ссылочка Санек ТВ. Отличные призы. Но тоже Санек ТВ не участвует. Ну, а что, следующий? Кто у нас будет следующий? следующий? Очень долго мы уже сидим. Ура, Лева шок, Крейзи шоу, Лева, мы тебя поздравляем. Участвую, за... написано и ссылочка за... на Леву. Да, Лева всегда каждое наше видео смотрит, всегда оставляет нам да. комментарии. Лева, мы тоже Леву смотрим, да, тоже смотрим его канал, его Лёва. интересные видео. О! Звонок от мамы. Я знаю это, я хочу, я хочу это посмотреть. Вот, репост на наше видео, вот наше конкурсное видео. Да. Лева, мы тебя поздравляем, ты наш четвёртый, четвёртый победитель. победитель. Ой, ну наконец-то, сто победителей, сто 100... каналов, да, посмотрели мы? сто каналов посмотрели. Сто, мы поздравляем всех победителей. Да, поздравляем. Поздравляем! Ура! Поздравляем! поздравляем! Даже овечка Шон поздравляет. Да, да. даже Бурашек Шон поздравляет. Все. Друзья, оставьте, пожалуйста, напишите нам ваши данные, адрес. Можете вконтакте написать в сообщениях. Оставьте, куда нам отправить посылочку. Напишите, да, мы вас всех поздравляем. Очень жаль, конечно, что многие каналы не выиграли. Очень печально, много было да. желающих. Ну, оставьте нам, пожалуйста, адрес тех, кто выиграли. Мы еще раз всех поздравляем и всем. Пока. пока. Пока, пока. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока. Пока, пока. И по видео поставьте и, и лайки. Это шутка была. Всем пока.